Ракетные комплексы «Искандер» застанут врасплох противников России. Автор Forbes назвал «Наводящие ужас» оружие России. Оно имеет высокую точность и на нем можно использовать боеголовки разных типов. Но основное его достоинство — внезапность. В России эта ракета называется «Искандер», летит со скоростью около 6 махов на 500 км и поражает любой объект очень точно. Применяется для зачистки поля боя перед атакой. Модернизированная боевая часть и система управления позволяют использовать Искандер как многоцелевое средство, которое способно уничтожить большой выбор целей. Заряд боеголовки может весить от 500 до 700 килограммов. Ликвидация мишени ведется не только осколочно-фугасными, но и бетонобойными умными, термобарическими и электромагнитными снарядами. Искандер, обозначенный литерой М, в полете может маневрировать, уклоняясь от средств защиты. Его точность достигает отклонения всего в 2-5 метров от центра мишени, такими характеристиками обладает только система с лазерным наведением. В данном же случае это достигается путем применения данных, полученных от спутников, а также инерциального и радиолокационного сканирования местности и сравнения этих сведений с заранее загруженной информацией о цели. Это новинка тактики, связать дрон-разведчик с реактивной артиллерией, что поможет более точно навести массированный огонь. А самоприцеливающаяся боеголовка, это набор умных бомб, которые могут самостоятельно сканировать местности и наводиться на танки и другую технику. Основной можно считать боеголовку ЭМИ. Будучи неидерной, она генерирует такой электромагнитный импульс, который разрушает работающую электронику, но оставляет невредимыми другие объекты. Еще в 2003 году в Питагоне хвастались, при помощи такого снаряда выводятся из строя телефоны, компьютеры, автомобили и все другие устройства, использующие электронику. Автор этой идеи Харлан Улман считает, что Эми-снаряд может оказаться самым эффективным способом, деморализующим противника, когда тот останется без связи и освещения. Подразделение из 12 машин способно выпустить одновременно 48 ракет и потом перезарядиться. Неожиданный удар такого подразделения застанет врасплох и нанесет большой урон любым силам противника, подытожил аналитик Forbes. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.